Жена военного приходит домой, вся в гневе, злая, и с порога кричит, дорогой, ты где? Он, в туалете! Слушай, тут тебе письмо пришло. Одна новость хорошая, другая плохая. С какой начать? Ох, ну конечно, с хорошей. Ну, хорошая, тебя наградили. Ух, ничего себе! Ну, а плохая какая? письмо из кожи диспансера присылайте мне свои прикольные классные анекдоты и я их с радостью расскажу на своем канале всем пока пока